Всем известная избитая фраза «Как встретишь Новый год, так его и проведешь». И мы все хотим встретить его красотками в красивом платье, с красивым макияжем, да даже в новой красивой пижаме. И в предновогодних приготовлениях нам нужен не только рецепт оливье, но и рецепт бьюти-процедур для лица. Кто мне не сделал кофе сегодня? А ты должна сказать, что... Сейчас, сейчас мы запишем ролик, и тебе нальют. <музыка> Ингредиенты бьюти-процедуры. Очищение, пилинг, лимфодренажный массажер, и могут оказаться даже ваши руки, увлажняющая маска и крем. Итак, первое, очищение. Пока варятся овощи на салат, айда в ванную очищать лицо. Для этого подойдет любое косметическое средство для очищения, которое есть на вашем косметическом столике. Это может быть молочко, гель для умывания, мусс, мицеллярная вода, эдемакиян, -э разнообразные средства, которыми мы очищаем лицо каждый день. Но важно очистить лицо в любом случае, даже если вы не наносили макияж в этот день. Пока овощи варятся, а мясо маринуется, мы переходим ко второму этапу нашей бьюти-процедуры. Это пилинг. И здесь есть два варианта. Самый простой – это скраб или маска-скатка. А второй вариант, посложнее – это кислотный пилинг. Важно, если вы до этого никогда не использовали кислотный пилинг в домашних условиях, то тогда не делать его. И обойтись просто маской-пленкой или маской-скаткой или скрабом для лица. Пока пилинг на лице, у нас есть 5-15 минут, чтобы сделать маленькие бутерброды с икрой, а может быть уже и выпить по бокальчику игристого. Смываем пилинг и наносим активную сыворотку. Она может быть любого действия и, опять же, вы ее должны до этого попробовать, чтобы эта активность потом не отразилась пятнами или шелушением новогоднюю ночь на вашем лице. Пока что-то запекается в духовке, у нас есть достаточно времени для нашего третьего этапа лимфодренажа. Это может быть точечный массаж, который вы можете посмотреть в интернете его схему. Это может быть массаж костяшками пальцев наших рук, лимфодренажный по нижней трети, по лимфодренажным линиям. Это может быть лимфодренажный массаж с помощью любого массажера для лица, который есть у вас дома. И, конечно, я знаю, что у некоторых девочек дома есть такие маленькие волшебные аппаратики для глубокого увлажнения и лимфодренажа. Вы в этой ситуации можете тоже их использовать. Пока нарезаем новогоднее оливье, ну или что вы там нарезаете, у кого какие салаты, кстати... А рецепты вы можете скидывать мне в комментарии. Мне тоже интересно, у кого какой новогодний стол. Так вот, делаем увлажняющую маску. Она может быть любой, но ранее вами использованной. Это может быть кремообразная маска из пакета. Это может быть кремообразная маска из банки. Это может быть гелеобразная маска, это могут быть маски из пакета с гиалуроновой кислотой. Я бы назвала их все-таки самым универсальным и самым безопасным методом для глубокого увлажнения лица в предновогодней суете. К тому же, эту маску вы можете нанести на лицо, она не требует фиксации и заниматься своими делами. Важно делать маску по таймингу, внимательно обратить внимание на инструкцию и не передержать ее на лице, увлекшись нарезанием оливье. Нести крем кофе для лицо. Вот так, вот кофе мне принесут, только того, как мы снимем ролик. Вот так. Снять маску или умыться и обязательно сразу нанести крем на лицо и шею. Теперь ваша кожа увлажнена и готова к макияжу, но наносить макияж желательно все-таки через несколько часов. Ваша бьюти процедура завершена, но любой экспромт успешен, когда тщательно спланирован. До нового года запаситесь противоотечными гелевыми патчами под глаза, лимфодренажной охлаждающей маской или увлажняющей охлаждающей маской для лица. Они вам понадобятся 1 и 2 января, поэтому далее Мои мини-советы, как не испортить себе Новый год. Все травматичные инъекционные процедуры сделать не менее, чем за неделю до Нового года. Важно не использовать неиспробованные и неизвестные доселе вам косметические средства в предновогодней суете, чтобы не получить ненужные и нежелательные аллергические реакции. Очень хочется волшебства в новогоднюю ночь. И что мы делаем? Мы идем в магазин и покупаем волшебную маску, которая обещает нам минус 10 лет или волшебный лифтинговый эффект. Но я вас призываю, не портите себе новогоднее настроение с завышенными ожиданиями от подобных средств. Для нашей кожи очень важен водный баланс, поэтому не забывайте пить именно воду, и не забываем, что красота нашей кожи не всегда снаружи, а идет изнутри. Поэтому стараемся не перегибать палку с алкоголем и вредными продуктами на Новый год. С наступающим Новым годом. И я желаю вам в Новом году. Будьте здоровы и прекрасны.